Итак, начнем с Нижнего Новгорода. Сегодня туда приехали Кадыр, полицейские на двух машинах. Приехали они в квартиру к Янгульбаеву Сейди. Он бывший федеральный судья. Проживал, проживает в Нижнем Новгороде. Является он отцом Абубакра Янгульбаева, который недавно был Задержан в Пятигорске, как вы помните, это работник э, комитета против пыток. Э, его забрали, допросили, затем отпустили. Было в общем, много информации об этом, было, были интервью. Также его родственники э, Янголабаева были похищены. Причем их похитили, там человек, по-моему, 40 э, из его родственников было похищено. Кто из них? был сразу отпущен, и отпущены ли они все сразу, этой информацией я не обладаю. И, в общем, сегодня приехали для того, чтобы забрать, отвезти в Чечню отца Абубакра а, Саиди Янгулбаева и мать Абубакра, то есть жену Саиди Янгулбаева. А, у них на руках... Был, была какая-то то ли повестка, то ли привод от след, следователя, то ли следственного комитета, то ли МВД, я не совсем понял. А, в общем, Сейди, естественно, отказывался с ними ехать. И как оказалось, он, правда, он на этом видео говорит, я федеральный судья, из-за этого я подумал, что он вообще действующий федеральный судья, но как оказалось, он бывший федеральный судья, за бывшими федеральными судьями, как бы, ну, сохраняется, сохраняются все их эти привилегии, то есть они тоже они остаются до конца своей жизни неприкосновенными. И по сути, они даже после того, как они перестают исполнять свои обязанности, они все равно как бы, остаются в этом сообществе судей России. Поэтому, в принципе, то, что он сказал, что он является федеральным судьей, это ну, отчасти это, наверное, правильно. Хотя, если бы он. Сказал, что он бывший, конечно, было бы более понятнее, но здесь понятно, что человек в экстремальной ситуации, как бы говорит. В общем, вопросов нет. Я изначально просто в Телеграме давал информацию, я, я из его слов понял, как будто бы он действующий и написал, что действующий, затем я эту информацию исправил. Он не действующий, он бывший федеральный судья. И... А... Он является неприкосновенным, соответственно, в его отношении не, могут, не может проводиться никакая оперативно-розыскная деятельность, кроме как там ну, есть определенная процедура, должно быть какое-то согласование там, с, с какой-то палатой судей, в общем, там целая история. В кадыровских структурах то ли не знали, что он бывший федеральный судья, то ли знали, но не знали, что бывший тоже... Является неприкосновением, что нельзя в отношении него просто так выписывать а, какие-то повестки, приводы. В общем, тут они а, облажались. А, забрать Сейди, отвести его поэтому документу они не смогли. Это, кстати, он признает, там на видео есть момент, как он говорит, типа, да, окей, в отношении вас мы не можем, значит, исполнить этот, а, это указание. Но... Жена Саиди, она не является лицом неприкосновенным, и ее, значит, мы доставим. Что они, собственно, и сделали. В итоге они очень долго вели эти переговоры. Туда приехали адвокаты, сотрудники комитета против пыток, вели переговоры. Саиди, естественно, отказывался подчиняться и всячески препятствовал тому, чтобы они забрали его жену. И, в общем, в какой-то момент они врываются в квартиру воспользовавшись тем, что одна из, видимо, то ли адвокат, то ли кто-то, который находится в квартире, хочет выйти, и вот этот момент открывания двери, они им воспользовались, они врываются в квартиру и, в общем, силой забирают жену Сейди Янгулбаева. Это все сопровождается с применением силы в отношении... Сотрудников Комитета против пыток в отношении адвоката, в отношении самого Сейди, и его супруги, и его детей. И, разумеется, это все сопровождается таким отборным кадыровским матом. По всей видимости, кто-то из членов семьи Энглбаевых сумели запечатлеть этот момент. Давайте посмотрим с вами момент врывания кадыровцев в квартиру Енглбаевых. Нет, я понял, сюда, сюда, сюда Они туда врываются, они сюда врываются. Врываются. Дорогие. Уйди Они сюда врываются. Ну не посигар, я хотел сказать, что идти сигар. Слушай, слушай, слушай, слушай, ты уж погоди, бегь я до панели, погоди, يا جيز سوري يا يا بلي يا جيز سوري يا بلي يا Хайла, я не не Я я, أنا سماه أنا. سنان. أعيش دينشت. حواري. حوار على عصير ماشي نقول. على ياهم تقول. أحد يسون. خذناه أي. واحد تقيس تنو. واحد يود نو. امسيد لي شيء حنوش. إيش الكل موتنا. أنا أشيوه. ولي. ولي نوش. صارو. هلا. كتير بيعس عص. هم ستعدين. أشبكوا وأجل هايلا يوح يا ليه هايلا عناوتش وش كوتمن يا ليه؟ أحبير صلاة بول صع صو جد نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي نمشي ну, в комментариях эти кадры не нуждаются, вы видите, что там происходят очень жесткие процессы. А в конечном итоге они эту женщину забрали. Это женщина преклонного возраста и больная женщина, у нее диабет. А уже в подъезде она теряет сознание, ее, в общем, без, бессознательную а, сажают в машину и увозят. Два автомобиля, номера этих автомобилей тоже известны. Канал АДАТ и Комитет против пыток опубликовал номера этих а, машин. И, в общем, а, они уехали. Ну, а, борьба с женщинами а, продолжается в Кадыровской Чечне. Я так понимаю, Кадыров уже смирился с, этой, с этим своим новым званием, с тем, что он является борцом с женщинами. Он уже, видимо, и не рассчитывает на то, чтобы как-то продолжать борьбу с нами, тем более одолеть как-то нас в этой борьбе. Он уже, видимо, отчаялся и решил плотно заняться женщинами. В этом, конечно... При, при, при всей печальности этой ситуации, в этом месте свои плюсы, разумеется. Наконец-таки и те, кто был слеп все это время, и те, кто обманывался различными там, историями про построенные мечети, парки и фонтанчики, эти люди тоже наконец-таки увидят во всей красе этот режим. И наконец-таки теперь всякие... Разговоры про защиту женщин, про то, что они позволят трогать там, их честь, посягать на их честь и прочие вот эти вот кадыровские сказки, они наконец-таки потеряют полностью вообще какой-либо смысл. И доверять этим сказкам, наверное, не будет уже даже самый заядлый а, сторонник кадыров... незамечания кадыровских преступлений. Адаму Делимханову теперь, наверное, ну, не так просто будет пускать слезу в эфире Чикатерика грязный, говоря про то, что ради чеченских женщин там они готовы сделать все, что угодно. Сейчас целенаправленно идет борьба именно с женщинами. И у меня, к сожалению, у меня очень плохие новости для наших женщин. К сожалению, вы теперь стали объектом борьбы этого режима. Теперь все уже, не, не мы уже стали, не являемся этим объектом. Нам, мы уже ушли на какой-то второй, третий план. Теперь вы являетесь первыми в этой а, зоне опасности. Теперь а, вся борьба она направлена против вас. Как вы понимаете, теперь... А, вот есть формальная да, сторона, есть вот этот документ, а, привод... Если Сойди и его жены. Это вот некая формальность. Но за формальностью есть реальность. Мы ведь с вами все прекрасно понимаем, что этот документ, он, он сфальсифицированный. Нет никакого уголовного дела, ничего, по, которому, по чему они могли бы проходить свидетелями. Мы же понимаем, что это все Филькина грамота. То есть реальность такова, что, что они сели и сказали, да, давайте привезем, возьмем заложники отца и мать братьев Янглубаевых, было принято такое решение. И в этом решении было вот так прям озвучено. И его мать, то есть уже все, вот это уже является как бы официальной стратегией и тактикой борьбы с инакомыслием, с каким-либо противодействием этому режиму в Чечне. То есть это надо уже принять, осознать. И нашим женщинам нужно тоже это как бы принять, осознать, что теперь вы, к сожалению, вы теперь стали объектом нападок со стороны кадыровцев. И это говорит о том, что теперь, когда что-то происходит, или даже если ничего не происходит, а кто-то из ваших родственников с ним что-то произошло, какая-то беда, он, он вынужден был уехать, какие-то проблемы с властью, что-то произошло, это значит, что теперь вы будете объектами нападения, теперь будут посягать на женщин. Вы больше не находитесь в безопасности. Если до этого у нас были какие-то красные линии, ну с их стороны имеется в виду, они как-то все-таки на женщин эту ответственность не перекладывали. Да, были какие-то моменты на похищение женщин, там, нападок на женщин, они были. Вон Ислам Кадырова у нас вообще пытал женщин под объективы видеокамер. Но не было такого, чтобы за родственника ответственность возлагали на женщин, причем не только прямых там, родственниц, любых, даже родственниц со стороны жены. Вы на моем примере это видели, когда была похищена мать моей жены и сестра моей жены. Поэтому сейчас все, вы больше не в безопасности, причем для этого не вы должны быть хорошими, не вы должны что-то совершить, чтобы теперь на, на вас нападали, чтобы вы стали преследуемый. Теперь кто-то из ваших родственников, и даже не ваших родственников, а каких-то вообще людей, косвенно имеющих к вам отношения, как, например, ваша родственница выйдет замуж там, за кого-то, и этот кто-то, у него будут какие-то проблемы с кадыровским режимом, теперь за это страдать будете вы. Вот такая вот выбрана тактика и стратегия этим кадыровским преступным режимом. Поэтому это теперь нужно как бы осознать, это нужно принять, и в соответствии с этим нужно действовать. Теперь, когда что-то происходит, если вашего родственника какая-то беда коснулась, значит теперь она, к сожалению, коснулась и вас. И теперь те, те а, меры, которые должен предпринимать этот человек для своей безопасности, теперь, к сожалению, вы тоже должны предпринимать такие же меры безопасности. Теперь, если уезжает он, если он вынужден покинуть а, Россию, то, к сожалению, теперь и вы тоже вынуждены покидать Россию. Очень, конечно, печально то, что это, нужно этого сейчас проговаривать, что нужно это осознавать, но, увы, такова реальность. Мы, мы с вами перешли к этому этапу, и в данный момент мы с вами живем вот в это самое время, когда борьба ведется с нашими женщинами, и она ведется абсолютно без, без всякого стыда. Эти люди не стыдятся того, что они ведут бать, в Турцию и там, смело как-то разобраться со, со своими оппонентами. Они не могут, приезжая сюда, ну, они терпят фиаско, Это бывает, что они здесь конечно, добиваются успеха, там. Мы знаем, что они не совершили здесь убийства несколько на территории Европы. Но и несколько провалов у них тоже было. Два человека а, сейчас сидят э, в тюрьмах Швеции и Германии. То есть провалы тоже есть. Решать вопросы с нами не получается, поэтому они теперь <связь> решают их с теми, с кем решать легко, с кем бороться легко. Как говорят у, у, у чеченцев, Гоурах это кто побоялся подраться с лошадью, подрался с седлом. Вот они сейчас дерутся с седлами. С женщинами бороться легко, женщины никуда у нас до сих пор не уезжали, не убегали, они чувствовали себя в безопасности, поэтому сейчас они всю, всю свою мощь обрушивают на вас, дорогие наши женщины. Я желаю крепости нашим женщинам и вообще в целом всем нашим родственникам и всему нашему народу. У нас очень тяжелая ситуация, да? мы сейчас весь наш народ в целом находится в заложниках. От того, что кто-то сидит в подвале кадыровском, а кто-то находится в республике у себя дома, у кого-то забрали паспорт, а кто-то даже с паспортом, все равно все эти люди находятся в заложниках в той или иной степени. Кто-то, конечно, у кого-то ситуация тяжелее, тут в подвале у него ситуация тяжелее. У жены Саиди Генгулбаева сейчас ситуация гораздо, конечно, тяжелее, чем у того, кто живет дома. Но все они являются сегодня заложниками в той или иной степени. Поэтому да, у нас, у нас сейчас очень тяжелый период. И мы, мы просим Аллаха, чтобы он даровал нам, чтобы он укрепил нас, даровал нам терпение и силы. С А А С да تغريني إن تغريني يا